12 на 19 января в Талдомском районе в селе Глебово прошел традиционный крестный ход. Уже много лет этот священный обряд собирает несколько сотен человек, тех, кто верует и готов делиться этой благовестью. Крестный ход для каждого православного это не просто прогулка, это путь души и преодоление себя. В этом году праздник Крещения Господня. Я собрался посетить храм богоявления в селе Глебова. Там были организованы доставки автобусом от храма Михаила Архангеля в Талдеме. Сами крещенские купания происходили в Ульянсковском карьере, в деревне Ульянцева. Здесь совершалось таинство окунание в Иордане. Для удобства верующих были организованы теплые раздевалки для мужчин и женщин. За безопасность следили представители местного казачьего общества и сотрудники полиции. А от себя лично я хочу всех поздравить с этим праздником крещения и сказать огромное спасибо организаторам этого праздника. Ну давайте посмотрим несколько фрагментов происходящего крещения проруби. <говоры> Маленький <говоры> <говоры> ну profile Ай, Ай, Ай, Привет. Пойдешь? Я пойду. Да. Ты пойдешь попаться? Нет. Что, ты замужешь? Ты хочешь стоять, когда ты ездят? А, так, что ты А, так ну что, давайте. Ну Давай я тебя засниму. Давай, иди. Давай тоже иди. Нет. Что, холодно, что? Нет. Трусь. Да, иди раздевайся. Да. пошла. Нет, я сейчас пойду. да? Да. Чего, а ручка. Че, вода теплая же, нормально. Редкие, я не ручки. Я не знаю. Пока я футболку не одел. Давай, давай. давай. Виталик, похоже. Бицухи, Давай, Ну что ты на А это? Виталик проходил? Он только собирает, кивает. А -а -а. Не, Виталик, нет, нет, нет. Там там песочек или что? Что делать? Вот Пойдем, пойдем. Вот это, колотями что то вас сейчас пришли за Бегом в Грецию. Только видео, Казачки тут. Чего воды дом. Такой у нас крест. Сейчас еще один Сейчас Еще. Еще часа нет. А еще часа нет. А у закончит чат Воды набрали. ждем. Едем домой. Давно пора. Всех подписчиков хочу поздравить с Крещением, с праздником. Здоровья всех, благ, всего самого лучше. Пока.